Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Изучаем сегодня немецкий прокачиваемый линкор шестого уровня под названием Макенсен. Но ну, это у нас новая ветка, которая находится еще в раннем доступе. Но ну, получается вроде в следующем обновлении уже эти корабли можно будет просто прокачивать. Так что надо теперь копить опыт на шестерке, чтобы потом как можно быстрее получить себе седьмой уровень, как раз с которого начинается самое интересное. Там ко всему прочему добавляются у нас торпеды. Да, то есть интересно достаточно будет играть. Получается, у нас здесь главный калибр. Ну, естественно, куда же корабль без главного калибра также неплохое ПМК, вот получается, ну, на шестом уровне. Ну, я и на пятом играл на ПМК прокачки. Там дальность была 7,5 километров. Здесь уже при максимальном показателе у нас 8,5 километров. Ну, немного будет комфортнее играть, но разницы между пятеркой и шестеркой в этом плане особой нету. Ну, хотя километр в некоторых ситуациях может решить, но главное попасть в топ. Да, играя с семерками и восьмерками, конечно, тяжело будет реализовать свое ПМК. Так, сразу показываю, какие модули здесь установил да? Ну, естественно, если ПМК прокачка, то и модули тоже ставим на ПМК В первом слоте вспомогательное вооружение, модификация 1 В третьем слоте обязательно ПМК, модификация 1 Ну и для линкоров, тут без разницы, ПМК или от ГК вы играете Ставим модули на живучесть Во втором это система борьбы за живучесть, модификация 1 И в четвертом слоте система борьбы за живучесть, модификация 2 Вроде все просто и понятно, также здесь у нас присутствует ремонтная команда, гидроакустика и, да, такое досадное, ну, не скажешь, что недоразумение. Это у нас аварийное подразделение вместо аварийной команды. То есть, да, если кто не помнит, это у нас, как у советских линкоров, всего 5 расходников, которые мы все потратим и больше у нас аварийки не будет. Так что это используем очень аккуратно и никогда не надо прожимать, Но это даже и на обычных линкоров с бесконечными аварийками на один-единственный пожар. Не забываем, что пожар, этот урон почти весь отхиливается. Так что терпим. В каких-то ситуациях можно и два пожара потерпеть, да? Потому что, а то бывает, вот так использовал аварийку. Она закончилась. То есть время работы ее закончилось. И тут же нас поджигают, и мы уже горим все вот это время. А там, да, не дай бог, еще 2-3 пожара. И вообще будет очень и очень неприятно. Что касается капитана, ну тут, в принципе, классическая такая ПМК-шная прокачка. Да? Берем все это. Ну, тут обязательно дальнобойные снаряды ПМК. На четвертой ступеньке ручное управление ПМК, ну и для ПМК-шных кораблей очень важна живучесть. Так что берем на четвертой ступеньке мастер, мастер противоварийных и ремонтных работ. Берем, ну, не обязательно маскировку, но я предпочитаю играть с маскировкой. Да, и если хочется повысить свою живучесть, можно взять мастер противоаварийный и ремонтный подготовки, что дает нам минус 10% к вероятности возгорания, ну еще плюс максимальное количество очагов возгорания уменьшается до, получается, 3, да, максимум 4 пожара, если мне память не изменяет, возможно, одновременно на одном корабле. Ну, мне кажется, маскировка более важна для таких кораблей, как, да, вот эти такие, достаточно, ну, маленькие, как назовешь, да, вот эти линкора. То есть у нас нет такой же участи, к примеру, как у другой ветки немецких линкоров, которая, ну, сейчас идет на Гроссер, Курфюр скоро его заменят, там будет, получается, у нас другой корабль. Да, и учитывая, что это, кстати, одна из сильных сторон данной ветки, это как раз-таки маскировка, поэтому я все таки советую брать мастер маскировки. Противопожарка, ну, не знаю, мне кажется, это достаточно бесполезный талант, просто главное с умом использовать аварийку и... Я, я лично не помню чтобы ситуацию, чтобы хоть раз попадал, когда на мне горел 3 ну, или тем более 4 пожара. Надо просто <смех> вовремя предпринимать в бою определенные действия, дабы избегать таких ситуаций. Да, ну еще плюсом на первой ступеньке также талант на живучесть, специалист противоварийных и ремонтных работ, на второй ступеньке наводчик. Да, это наиболее особенно важно для кораблей, на которых мы играем на средней, на короткой дистанции. да Это одно дело на дальних дистанциях, там это не так сильно заметно, насколько медленно у нас башни поворачиваются. А чем ближе к нам противник, тем вот это вот, мне кажется, показатель надо улучшать как можно Лучше. Время перезарядки орудия у нас здесь составляет 27 секунд. Время поворота 25. Ну, учитываем, да, что вот с этим талантом получается выше уровнем. Там уже можно будет брать еще один модуль как раз на увеличение поворота башни. Но там надо, надо еще дойти, посмотреть, подумать, что лучше в этот слот закинуть. Там же помимо этого есть какие-то и другие модули. Ну, ладно пока что семерки нет, так что лучше про это забыть и не думать. Вот как она появится в порту, буду ее, так сказать, снаряжать в бой, там уже и разберусь. Там уже и ПМК будет посерьезнее, ну как минимум под 10 километров, что уже будет. Ну, получается, чем выше уровень, тем комфортнее будет играть. Ну никуда не денешься, да? Вот эту по уровням идешь, корабли становятся сильнее, более живучие, более вооруженные, так сказать просто семерка мне чем интересна. Это то, что там начинаются торпеды Да еще 10 километровки. Ну, не в топ, ну хотя бы не к восьмеркам, уже хорошо. А то сейчас вот так к восьмеркам попадешь и поиграть не дадут. Ну, буду пытаться как-то реализовать ПМК. Ну, так, аккуратно. Получится, не получится. Особенно, когда в бою три эсминца, на короткую выходить не особо хочется. Главный калибр на таких кораблях. Я всегда предпочитаю заряжать бронебойные снаряды. Вообще фугасы никогда не использую на ПМК-шных кораблях. Да, потому что фугасы это как раз наше вспомогательное вооружение. Это и есть наши фугасы, которые да, что-то противника поджечь там. А главный калибр только-только бронебойки. Вообще фугасы на этих ветках убрал. Чтоб не повадно <с> было Ну вот как раз левый фланг Самый, мне кажется, удобный здесь будет Как я всегда говорю, сторонник такой На пмк ПМКшных кораблях играть Там, где более сложный рельеф Каких-то островков Где вот спрятаться И что позволяет поближе подойти к противнику И в случае Да, если запахло жареным Хотя бы есть где спрятаться И отсидеться там, переждать что-то Не сказать, что это, конечно, всегда спасает если фланг проваливается, можно просто потом не успеть отступить. Из-за того, что ты близко подбирался к противнику, чтобы из ПМК пострелять. Так как хорошо, что нет подводных лодок, но зато присутствует. Блин, авианосец, три эсминца. Ну, хотя один из эсминцев это у нас под войск. Я, я уже, если честно, забыл. Если, если прокачиваем, то понятно, там четырехкилометровки, но... Даже не знаю. Надо вот здесь, чтобы обозначалось, да, какой-то значок там, не знаю, золотой или что-нибудь, чтобы понятно было, что это прем. Потому что я, если честно, не помню по названиям уже всех кораблей. Особенно, когда ветку ты прокачал уже там год, два, три назад, а то и четыре. Уже начинаешь забывать. Да не то, что начинаешь, уже забываешь просто. Так, кто там с нами еще? Октябрьская революция на фланге. Хорошо бы с ПМК, да, вот день с Баварией там схлестнуться. Вот с Синопом, с, особенно с Нельсоном, вообще не хотелось бы. Да и с Синопом. Там ПМК, скорее всего, урон особо наносить не будут. Но ну, если только повезет, пожары будут пробовать. А пробивать фиг пробьешь. А, первый кандидат на отведать. Орудие моего главного калибра. Блин, вот неудобный угол, когда обратный. Вот так идет, начинает доворать, доворачивать. Тяжело угадать, куда делать зал. Вот сейчас я сделал с расчетом, что он будет отворачивать уходить. Ну, вот, не угадал, получается. Ну, ничего не поделаешь. На дальней дистанции так частенько. Снаряды летят до цели. Далеко. И чуть противник где-то, да, меняет угол там. Ожидаешь. Он будет делать что-то другое Так вот, уже минус один противник Здесь может по подвойску Сейчас залп получится дать Немноговато я взял Да нет, даже мало Ну почти там какой-то снаряд долетел Ну по ну советский Что, быстро, еще либо под форсажем идет Скорее всего Блин, как раз Нельсон на моем фланге Не повезло Вот как раз в такие ситуации хорошая маскировка И может, ну не то что может Она и сыграет нам на руку Вот сейчас под его уничтожат То есть если нет эсминцев, которые нас будут светить Да, вот маскировка, к примеру, позволяет Спокойно здесь Развернуться И не получая при этом в борт каких-то там Неприятных попаданий. Нельсон, ну понятно, Нельсон геймплей выкатился, и носом все там настреливаешь. Лучше вот на этого товарища обращу внимание. Ну, Нельсон на бронебойках. Ну, по-моему, попал. Оп! Да. Четыре сквозных пробития. Надо сближаться попробовать здесь так от Нельсона от этих ушел Сколько там? с половиной километров Попробую с БМК пострелять Два километра до него не хватает А еще и пожар повесил Пожарная тревога. Ну кто-то бы уже вот так взял и пожар потушил Нет, вот сейчас нельзя даже, даже два пожара вот сейчас Когда прочности много, хилки все на месте Лучше терпеть Одного орудия не получилось выстрелить Вот уже на, на одну хилку Уже нагорело Так здесь надо отвернуть Конечно Да вот сейчас даже гидроакустика Достаточно чтобы вы если что Из-за острова светите Блин вот. Думал отсвечусь не успеют они там заняты Ну ладно мы еще с вами поговорим. что 3 кстати, 3.1 нашу пользу. И этот сматывается. Как-то получилось тут с крейсером, да еще пятого уровня сошелся. Ну, там вон Бавария недалеко, сейчас к ним пойду. Только не убегайте. Вот, да, сколько горел, горел. И сейчас получается, ну, не считая вот этого одного, конечно, попадания в борт. Если бы его не получил, я мог бы отхилить практически полный запас своей прочности. Начинать орудие разворачивать на другой борт да, Учитывая, что сейчас мы этого добираем Хотя, не, и с этого борта Можно поиграть Мне кажется, лучше разворачивать В погоню за двумя линкорами Че поддержите, оставьте Это мой фраг, я его Я его ковырял Не надо поддерживать Я как-нибудь сам справлюсь Все, до свидания есть. Первый есть уничтожен. Это была легкая охота. Чё линкоры сюда не пошли? Ну, теперь вот как раз... У них уже минус авианосец. Что-то происходит. У них там вон наш эсминец вообще. Сирока. Хозяйничает уже на базе. То есть вот так. Не знаю, что они, центр что ли бросили? Да нет, он в центре присутствует. Как он туда прошел? Непонятно. Как вы это допустили, блин? Как я, да, не успел мысль, да, озвучить. Вот, получил вот это вот. Если б не это попадание в борт, в принципе, сейчас две хилки мне позволяли отхилиться практически на полный стол. Пойду теперь с Нельсоном сближаться. Где-то надо еще дамагу набивать. Вот такой геймплей часто некоторые, да, получают. Торпеды, стоя на месте. Вот поэтому я всегда еще говорю, на эсминцах не надо в одну кучу отправлять торпеды. Вот сейчас не попал, не попал, да, вон два веера видно, что отправились ну, у меня еще есть время Нэльфу преподать урок бронебойными снарядами он выше меня уровнем ну, ничего страшного мы, оп, сразу девяточку из него выбили уже 30 с лишним тысяч урона неудачно, конечно то, что получается напоролся на такую турбо победу, как-то договорить. Да, Противники, Прям один за другим сыпятся, сыпется. Ну, сейчас ПМК начнет работать Успеем? Успею я из ПМК понабивать Только хотел сказать, ну может и успею, да, вон там минус так, 5 рикошетов Неудачно успел Нельсон здесь развернуться Чё? О, уничтожили на базе этот эсминец союзный Хорошо, так, здесь надо борт теперь убирать обязательно ну и когда выходим на ближнюю дистанцию, тоже не надо забывать, что противники бывают разные. Кто-то может просто взять и пойти на таран. Вот, наконец-то ПМК работает. Так, куда ты смотришь? Главным калибром он смотрит куда-то вообще в другую сторону. Ну не надо расслабляться. Ничто не мешает ему взять и развернуться. Пойдем, там еще может сейчас, сейчас с Нельсоном надо разобраться. Потом до Баварии доберемся. Так, отлично. Он решил сосредоточиться на революции. А мы все спокойненько набиваем урон, он вешаем пожары. Ну, правда, я говорю, во множественном числе он пока один. И когда вот так сблизились, если понимаем, да, угол такой, что мы не пробьем, ну, выцеливаем, стреляем не в бор, да, смысла нет, а по надстройкам. Вот когда угол будет уже не такой критический, можно, да, его конечности вот так, примеру, вот зал дать. Ну Вот не повезло, рикошеты Вот еще один пожар повесил Так орудие он на меня так и не повернул Тут Три пожара Вот, ПМК работает, отлично А теперь можно и в борт Цитаделька есть Давай еще одну Еще одна И революции Нельсон тоже В принципе никакого особого урона не нанес Зачем играть на бронебойных снарядов, Когда у тебя офигенные фугасы Вот мне кажется, его главная ошибка, этого Нельсона Зато революция хорошо От меня огонь отвлекла, но я все равно Был предельно, предельно осторожен Чтобы в борт не получить там ненародно Какие-то такие сильные попадания Вот, ПМК начала настреливать вот, При помощи ПМК Четыре пожара в итоге удалось Сделать, давай еще Еще пожар, давай ПМК Ну может белым уроном доберется При помощи пожара по пожару, при помощи Белые ПМК Не, по не судьба Не а дали ничего, это этот фраг А, тут, тут какой-то эсминец вот, Тут надо включить гидрокустику Тут эсминца я что-то не ожидал увидеть Тут у нас задом ползет Вот он, как что засветился А, авианосец его засветил Так, еще 3800 А, все, остался один, единственный эсминец Не успеет добрать Сейчас за остров зайдет, а там уже, глядишь, революция его встретит А, разворачивался О, да, тоже ошибка У эсминца Отправил вот так в одну кучу На что ты рассчитывал, что я прямо пойду? Надо, если два торпедных аппарата, один отправлять по упреждению, второй в какое-нибудь неожиданное место в расчете на то, что противник будет совершать все-таки какие-то маневры. Надо, кстати, сейчас обратил, забыл тоже озвучить здесь. Ну, не сказать, что это сильно там как-то влияет на геймплей. Одно из кормовых орудий здесь поворачивается на 360 градусов, что как, в каких-то ситуациях позволяет быстрее. Блин, не успел. Ну, тут, тут я никак не успевал. Прям. Я, я вообще молниеносно среагировал. Ну, так, бой, в принципе, получился достаточно неплохой. 92 тысячи нанесенного урона. 80 попаданий из ПМК. Хотелось бы больше. 4 пожара. Все 4 пожара были повешены на ПМК. То есть... Фугасные снаряды я не использовал. Ну, можно это посмотреть. Так, в итоге на втором месте по опыту. На первом месте Сирока, это который хозяйничал у них на базе, да, уничтожил там авианосец. То есть, не знаю, как они это допустили. С этого у них все в итоге и посыпалось. То есть, получается, вот у нас шестой уровень. Белый урон фугасами почти 13 тысяч пожарами 17 тысяч, то есть почти тридцатка, ну даже тридцатка где-то есть, да, 12 плюс это у нас 29 и там еще, ну считая можно округлить там какие-то копейки. 30 тысяч урона при помощи ПМК и это, внимание, на шестом уровне. Что будет дальше на семерке, восьмерке, а тем более на десятке, мне кажется, эти корабли будут показывать очень хорошие результаты. В, ну, в частности, набивание урона и фрагов Ну, а что еще надо для удовольствия? Это как раз-таки бои, где ты наносишь много урона Самые интересные, да? Даже независимо, проиграл ты или выиграл То, если ты сыграл хорошо По крайней мере, ты понимаешь, что ты сделал все, что ты мог Ну, или, по крайней мере, старался Особенно ты видишь, что ты на первом месте по опыту Даже когда ты проиграешь, все равно не так обидно Нежели, да, когда ты вообще не успел поиграть и пострелять то есть здесь, то что учитываем, у нас целых три вида вооружения. Если мы все три реализуем, то мы в любом случае набиваем, будем набивать большое количество урона. То есть, да, начиная с седьмого уровня, там, 10 десятикилометровые торпеды, ПМК, ну, главный калибр, естественно. Ну, и также там, восьмерка, девятка и десятка. Ну, для начала хотя бы надо семерку себе приобрести. Ну, ничего, доберусь и до семерки. Пока что мне ветка в целом нравится. Да, я еще не играл на кораблях с торпедами, но мне, в принципе, уже нравятся. Достаточно такие интересные корабли получились. В общем, будем дальше прокачивать. Вернемся сюда, поиграем потом на семерке. И всех остальных, всем спасибо за внимание. Не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.